Всем привет сегодня решили снять небольшое видео коротенькое по установке дуг испанских на М 50 c50 с 2000 года по текущий год на данный момент 2020 на все модели рама у всех одинаковая поэтому вот такие вот дуги передние испанские ну, на сайте вы видите именно в карточке товара это видео не все понимают, как правильно ставить там крепеж, поэтому решили снять такое видео. Обратите внимание, что вверху есть штатные места для установки этих дуг. С этой стороны заглушена резиночкой на этих мотоциклах. Еще раз повторю, мотоциклы Suzuki Intruder Boulevard M50 VZ 800 M800, а также C50 BL 800. У них одинаковая рама с 2000 года по текущие 20-е года. Так вот, значит, вверху штатное крепление. Здесь мы вынимаем резиночку. Андрей, здесь есть резинка, да? Вот такая вот. Резиночка заглушки, если у вас не стояла рамы, в раме каких-то дуг до этого, то вот такую -то резиночку вынете. А здесь, противоположная сторона, здесь крепится по штату вот такое вот крепление для шланга. вот Вам нужно будет открутить болт и под этот болт, вместо этого, точнее, болта, крутить болт, который идет в комплекте под вот, да, вот кронштейн, который... Вот здесь вот подразумевается дальше немножко сложнее дальше внизу у вас находятся вот такие вот кронштейны дуги с паринами, и идут кронштейны нужно будет открутить с обоих сторон вот этот кронштейн подножки не подножку а именно кронштейн подножки который идет э, крепление на два болта вот эти вот оба болта мы откручиваем под Кронштейн устанавливается кронштейн дуг и с той и с другой стороны. Именно под... под сами кронштейны подножки. А под второй болт, который мы здесь ослабляем, идет а, комплектная штука. Скажи, Андрюх. Вот такие вот штулочки крепится вот сюда с обоих сторон. То есть вот под этот кронштейн стоит с другой стороны. Они компенсируют, да, не компенсируют подложенные кронштейный дуг. Вот и выносят э, буквально на один сантиметр выносят буквально один сантиметр в эту сторону э, целиком кронштейны подножек. Это никак не влияет на управление, на постановку самих подножек, но позволяют дугам правильно закрепиться и правильно установиться. То есть еще раз я повторяю, здесь у нас идет одна такая вот шайба толстая, втулка, ну, не настолько вот, я не знаю правильно это назвать, втулка или шайба, либо толстая штайба, либо маленькая втулка. Значит, с той с другой стороны вверху, здесь у нас под кронштейном подножки штатным идет э, непосредственно кронштейн дуг и под второй бол устанавливается еще одна вот такая втулка или толстая шайба с обоих сторон это одинаково здесь и здесь обратите пожалуйста внимание нужно не ошибиться меня зовут Павел intruder -life всем пока